Если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой предложенный чит: либо старый, либо сплэш. Напомню то, что старый используется без ключ-системы, сплэш с ключ-системой. А, далее в поиске пишем pet X, нажимаем поиск. И сегодня в ролике буду показывать а, самый первый по счету скрипт на pet X. А, также здесь очень много других разных, даже есть вторая страница со скриптами. Ну, вот как видите, здесь их довольно много, но какой вам больше нравится, тот, тот и можете использовать. Сегодня в ролике покажу вот первый по счету. Так, нажимаем еще раз кнопочку скачать, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, открываем чит, в настройках ставим DLL от CryEngine, потому что с CryEngine лучше всего работает. Также напомню то, что CryEngine используется с ключ системой. А далее, нажимаем инжект, и ждем, когда мы с вами заинжектимся. Так, как я понимаю, сейчас, скорее всего, инжект не получится. Короче, смотрите, если у вас вот так вот все зависло, ну вот это окошко, и дальше ничего не происходит, наводитесь мышкой на иконку Роблокса, и через крестик закрываете ее. Далее, еще раз нажимаете инжект. И со второго раза получается. Иногда бывает такая проблема, но ничего страшного. А также давайте я вам сейчас видео прикреплю, как получить ключ для Коронелла. Там сложного ничего нету, посмотрите, я думаю поймете. Так, ну я думаю, вы поняли. В принципе, сложного, как я говорил, там ничего нету. А далее вставляем скрипт в сам чит. Нажимаем кнопочку Excode. И ждем, когда он загрузится. Так вот, постепенно он здесь загружается. Заходим в «Фарминг». И смотрите, где «Селект аренам, Выбираем здесь «Арену». Допустим, выберу «Таун». Далее... Так, что здесь еще есть? Тут очень много функций. Сейчас вспомню, <laughs> что нужно нажимать. Есть какой-то супер фарм. Мульти-таргет. Вот нам мульти-таргет нужен. А, ну, нам нужно еще собирать, получается, лотбэги, Ну, то есть мешки с подарками. И сами подарки. Но пока что-то я не вижу. Эту функцию. Возможно, она автоматически будет работать. Скорее всего, да. Ладно, а включаем мульти-таргет. И смотрим, что происходит. Как видите, за считанные секунды я ломаю монетки и получаю очень много монет. А, так, давайте отключу. Новый ран капнул. Отлично. А, и посмотрим, можно ли здесь выдавать геймпасы бесплатно. А, насчет активации бустов автоматической. Лучше эту функцию не используйте, потому что у вас. Могут сразу за буквально несколько секунд все бусты активироваться. Так что лучше ее не использовать. На всякий случай. Вот. Давайте соберем вот ежедневные награды. А, или это все награды. Первая, короче, это гифты, да. Включаем эту функцию и смотрим. Да, как видите, автоматически у меня собрались они. Отлично. А далее автоматический сбор сундука, ну награда сундука, включаем, да, все собралось, отлично. А дальше, третья функция, банк, не знаю, что тут связано с банком написано, второе слово не знаю, как переводится, ладно, пока идем дальше. А также можно автоматически покупать питомцев у продавца таинственного. Первый тир, второй тир и третий. Ну, то есть по счету. От слева направо. Слева это самое первое а третий это самый последний, то есть справа. Тут, в принципе, все понятно, я думаю. А, давайте найдем все-таки выдачу геймпасов, если она здесь есть. Вот, открыть геймпасы. Нажимаем и проверяем. Так, ховерборд у меня не появился. Я помню, раньше можно было выдавать геймпассы, а появлялся кик-ховерборд. но почему-то его нету. Так, а, ладно, а вот Янлук хаверборд, давайте попробуем нажать, и не хочет выдаваться, к сожалению, очень печально. Ладно, а тогда давайте скорость бега сделаем, если здесь можно ее быстрее, чтобы нам быстренько все локации открыть. Вот, в настройках нужно включить, кстати, функцию автоколлект бэкс, чтобы он у вас собирал, получается, коробки и мешки, которые выпадают с монет. Так, а... я ищу скорость, но, скорее всего, как я понимаю, ее нету. Админ скрипт, давайте посмотрим, как он здесь работает. Ничего не появилось, окей. Ладно, эм, тогда что нам делать? Давайте попробуем телепорт использовать. Допыхнемся в каф. Да, все работает. Отлично, покупаем эту локацию. Далее перемещаемся на следующий мир. Быстренько да, проверяем, работает автофарм или нет. И на этом, в принципе, буду заканчивать. Смысл, я думаю, вам понял, показал. Примерно, какие функции за что отвечают. А, значит, эта локация как у нас называется? Давайте посмотрим. Где здесь она у меня? Enchant Forest. Вроде бы как. Заходим в фарминг, выбираем локацию Enchant Forest. Если она здесь есть. Так, секунду. Да. И включаем мульти-таргет. И, как видите, автофарм здесь тоже работает. Конечно, немного лагает, но, в принципе, ничего страшного. Главное то, что работает. Так, все. Выключаем эту функцию. Сразу лаги прошли. Отлично. И давайте тогда попробуем автоматически открыть яйца. Посмотреть, работает эта функция или нет. А, значит, ищем название Enchant Egg. Так, скорее всего, я уже пролистнул, как я понимаю. Неудобно вот здесь листать. Сейчас попробую найти. Вот, нашел. Сразу просто не увидел. И а, включаем функцию AutoOpenEgg. Ну, первая функция. И смотрим, что происходит. Да, как видите, автооткрытие яиц тоже работает. Томсы у меня появляются, все отлично. Все, тогда выключаем. Я думаю, следующие функции вы, в принципе, сами все проверить можете. Самое главное то, что я показал основные функции. Как видите, все основные функции работают. И это очень хорошо. На этом заканчиваем. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. На этом заканчиваем. С вами как всегда был Избан, кому понравился видеоролик можете поставить лайк, подписаться на канал, всем удачи и пока.